Выясним, каковы условия существования электрического тока. Для этого зарядим один из электрометров, дотронувшись до него заряженной эбонитовой палочкой. При этом он приобретает избыточный отрицательный заряд. При соединении его с незаряженным электрометром, с помощью разрядника часть электронов переходит по металлическому проводнику на второй электрометр. Как только заряды электрометров сравнялись, ток прекратился.